Всем привет! Вы на канале свежие новости о политике. Британия назначила нового посла в России. Новым послом Великобритании в России назначена Дебора Броннерт, ранее занимавшая должность директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИД. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Британии. Госпожа Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в России на смену сэру Лари Бристоу который перейдет на другой дипломатический пост, говорится в сообщении на сайте Дипмиссии. Отмечается, что новый посол вступит в должность в январе 2020 года. Помимо службы в МИД Британии, с 2011 по 2014 год Брон работала послом в Зимбабве. Кроме того, с 2002 по 2005 год она занимала пост советника по экономическим и торговым делам в Москве. В конце февраля Бристоу назвал приоритетом на 2019 год стабилизацию отношений с Москвой. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.